Всем привет, с вами Настя Ясная, моя рубрика «Ясные мысли», и сегодня мы поговорим с вами об отдыхе. Многие трудоголики сейчас скажут мне, Настя, да зачем все это, я прекрасно себе живу на работе, чувствую себя прекрасно. Я вам могу сказать сразу, поздравляю вас, вы одержимы, потому что это трудоголизм, это демоны, те самые сущности, которые завладели вами и пьют ваши соки пьют вашу жизнь, а вы не живете, вы работаете на них. И, как правило, очень часто там на самом деле не столько действительно труда, сколько имитация бурной деятельности. Итак, что такое отдых и зачем он нужен? Отдых – это тот самый переключатель, который ведет к процветанию, к богатству и к исполнению ваших желаний. Потому что, когда вы меняете свою картинку, когда вы меняете свое состояние, когда вы меняете свое окружение, да, когда вы меняете свое элементарное тело даже реагирует, да, когда вы приезжаете в другую страну, из холода в тепло или наоборот, или а, в общем, вы концентрируетесь на других вещах. То есть вы замечаете, что, оказывается, там, люди по-другому живут, да, тут солнышко светит. Вы вынуждены там, говорить, например, на другом языке, обрабатывать какие-то другие задачи чем обычно в жизни вы обрабатываете, да? например, ищите там виллу себе или еще что-то, или думаете, там, как лучше разместить семью, или, например, да даже элементарно пойти покупаться. Все, это уже выбивает ваше сознание из обыденности. Что происходит между сознанием и подсознанием? Существует критический фактор. Я уже об этом говорила выше в роликах, можете посмотреть. В момент отдыха ваш критический фактор выключается на какой-то момент, конечно, но этого достаточно для того, чтобы ваши задачи, которые выживали, да, как вот эту жвачку, которую все никак не могли проглотить, не могли решить, они из сознания переходят в подсознание. А все, что попало в подсознание, уже является планом действия для него. И вы, по сути, как бы садитесь на эту лошадку, которая называется подсознание, даете ей этот маршрут, вот не надо туда, мне надо сделать ну, в общем, там оно все работает таким образом, и лошадь просто довезет вас туда, куда вам нужно. Подсознание за единицу времени способно обрабатывать 6 миллиардов э, функций в вашем организме, в то время как сознание максимум две. А, то есть, например, вы пьете кофе разговариваете по телефону, ну третье, там еще там, одним глазом смотрите почту, да, все, это максимум, что способно ваше сознание, дальше оно начнет просто глючить. Подсознание же в это время переваривает это кофе, у него делятся клетки, у него растут волосы, все под контролем, да, то есть и так далее, и все одновременно. И кто лучше справится с вашим бизнесом? Как вы думаете, ваше сознание или ваше подсознание? Конечно же, ваше подсознание. Ему нужно помогать. Ему нужно просто давать понять, что вы хотите. И отдых это как раз э, та ступенечка, это как раз тот рычаг, та возможность э, объяснить вашему подсознанию, что же вы хотите сознательно. Да? И, например, если у вас какие-то нерешенные контракты, какие-то нерешенные вопросы, э, какие-то финансовые траблы, да? возьмите отдых, переключитесь хотя бы на пару дней. Переключитесь, и вы увидите, как с новым, даже на 3-5 дней, вы как, как с новым взглядом вообще у вас все пойдет по-другому, когда вы вернетесь. Это таким образом работает подсознание. Вы вдруг увидите, что вам не нужно что-то. Вы вдруг увидите, что что-то у вас уже ну, не является ключевым вы вдруг увидите, что, оказывается, это можно решить по-другому. Или когда вы будете в отпуске, когда вы будете в моменте отдыха, к вам вдруг придет смс о том, что все решилось, да? или о том, что разрешилась ситуация, может быть, в пользу, например, не срослось что-то, но зато вы уже не будете тратить на это время. Так работает подсознание. Если же вы годами не отдыхаете, годами варитесь в этом котле, вы не подключаете подсознание. И в этом случае вы изнашиваете свой организм, вы живете за счет своего будущего. То есть в этот момент, если вы не переключаетесь, это как сон и бодрствование. Если же вы не отдыхаете годами, то это то же самое, что если вы не спите годами. Если вы не переключаетесь, если вы не даете отдых своему уму и возможность дать ему перекинуть эти задачи в подсознание то вы заболеваете, вы рано умираете, вы не достигаете того, чего хотите. А если достигаете, то, как правило, эти деньги или эти достижения уже вас не радуют. А все почему? Потому что в момент, когда вы там пять лет потрачили, да, вы уже не испытывали удовольствия. Вы это делали как загнанная лошадь. Соответственно, если человек что-либо делает как загнанная лошадь, то и результаты такие же. Вы в итоге получаете загнанную лошадь. Либо вы загоните себя в больницу, либо в могилу, ну и так далее. Поэтому отдыхать необходимо. И если вы ловите себя на мысли, что я вот еще поработаю, вот годочек, вот второй, потому что надо. Потому что надо, потому что я обязан, потому что семье надо дать лучшее, потому что там всем все лучшее, вот тут нужно все вот это оплатить. А, ну вы так себя только до белых тапок доведете. И поймите, самое главное, что так мыслит вас ваш демон который называется «трудоголик» и перфекционист. Это не ваши мысли, это не, как бы это, не, это не вы. Вы на самом деле истощены, вы на самом деле очень устали. И вам обязательно нужно переключиться. Не ведитесь, как говорится, да, на вот эти все демонические приколы и уловки, потому что и главная задача – выпить из вас вашу жизнь и ваши соки. Чем больше, тем лучше. Поэтому даже наперекор таким мыслям берите, и езжайте отдыхать. Берите и переключайтесь, хотя бы на три дня, хотя бы на пять, но лучше, конечно, на две недели. Самый идеальный вариант – это каждые три месяца делать себе такие переключения. В таком случае гармонично будет работать все ваше сознание, ваше подсознание и ваши бизнес-процессы будут э, более гармоничны. То есть вы увидите, как э, ну как работает подсознание, да, так скажем. Конечно же, все это не в один день происходит для того, чтобы реализовать. Да, там, физика здесь материальная. материальный план, физика, она очень инертна. Это мы там в духе, в мысли очень быстрые. Здесь на физике нужно время. Оно здесь очень растянуто, оно здесь линейное, поэтому здесь есть прошлое будущее, будущее и так далее. Поэтому, когда вы вернулись с отпуска, не ждите, что у вас сейчас сразу все раз и все. Нет, придет какое-то время. Плюс вы сами по себе заметите, как вы перезагрузились, как вы по-свежему, по-новому начинаете мыслить, и смотреть на ту же самую ситуацию, из которой вы когда-то уезжали. Так что отдыхайте. Отдыхать – это нужно обязательно. Это не прихоть, это не блажь какая-то. Это необходимость. Это необходимость для гармоничного а, существования в этом мире и вашего тела, и для гармоничной реализации ваших задач. И опять же, если вас дергает мысль такая, что «не-не-не, давай поработай, вот здесь еще дожми, да, сделай», а вы уже чувствуете себя ну просто экзостер, да, вы измучены, вы уже просто реально не то, что загнанная лошадь, вы уже дохлая фактически лошадь, и вот это вот «давай, дожми, давай сделай» mm -mm. Не, не сработает. И даже если вы получите эти деньги, вы их потратите либо на свое лечение, либо то, что вы купите, оно не будет вас радовать, сгорит, там, я не знаю, будет некачественным, вы не будете этим пользоваться. Ну, в общем, все, любое событие, в которое заложено состояние усталости, состояние надрыва, принесет ровно такие же плоды. А, поэтому обязательно держите в себе состояние вот этого вот игры. На самом деле мир ⁇ это игра, и если, если вы это не осознаете, то играют вами. Поэтому, а вами играют, как правило, вот эти сущности, да, которые делают вокруг вас такие ситуации, что вы становитесь уязвимыми, становитесь больными, чувствуете себя загнанным лошадью и, в общем-то, отдаете свою энергию вот именно им. Поэтому в бизнесе главное правило обязательно отдыхать. Я сейчас не говорю про людей, которые на наемной работе, которые не берут на себя ответственность в большом количестве, да, которые, ну, у них все как часто все понятно, там, нормально сидят на попе ровно, как бы выполняют свои какие-то функции очень понятные. У них нет стресса, у них нет э, ну, такого, я говорю, глобального, да, как вот у бизнесменов, он же игрок. Вот эти все стратегии это постоянное умственное напряжение, это постоянное. Ну, гонка, так это можно сказать, да, ты постоянно ты должен доминировать, если ты не доминируешь, доминирует тебя. А, и поэтому, если вы не подключаетесь здесь, вашего главного союзника подсознания, то вы проигрываете. И таких проигравших в мире невероятное количество. А, чем больше вы получаете удовольствие, чем больше вы заботитесь о своем теле, когда вы занимаетесь бизнесом тем вы удачливее и успешнее. Там еще, конечно же, есть много факторов. Всякие программы, которые в подсознании сидят, родовые там ну и так далее, да? которые можно все вычистить и вообще полететь, как птица, далеко и высоко. И даже, казалось бы, если вы вдруг упали и не видите больше никакого выхода, выход есть всегда. И, как правило, снизу взлет наиболее заметен. Поэтому обязательно отдыхайте подарите себе такую возможность и даже если есть у вас возможность отдохнуть одному или как-то отключиться знаете не взять с собой семью либо либо как-то куда-то уехать все переключиться объясните своим домашним что это вам необходимо для того чтобы элементарно вы работали на их же благо да то есть чтобы это все реализовывалось ну и конечно же бизнесменам еще очень важна такая заметочка если вы Живете с женщиной, отдыхаете с женщиной, которая пилит вам мозг, то вас никакой отдых не спасет. Ну, никакой. Потому что вы приедете, это будет та же самая пила на башке. Поэтому я говорю, что по возможности, если можете, отдыхаете одни, или если вы в комфортном, ваша женщина вас понимает, поддерживает, то, конечно, тогда такой отдых будет еще круче. А вариант отдыха без детей тоже приветствуется, потому что в этом случае вы расслабляетесь. Вам не надо следить за ними на отдыхе, потому что там включается еще большая программа. А, ну, как бы мы в чужой стране, там, или мы где-то там, где я не знаю, да, что там происходит, надо смотреть в оба. Так вот, это тоже все желательно выключать. Заглядывайте в себя, наслаждайтесь собой, попейте сок, там. Покупайтесь, покатайтесь на лыжах, выключите вот этот мысленный диалог свой о том, что вот я этому сказал, так, здесь это все, контракты, транзакции, там, кто что кому отправил. Это все будет, когда вы вернетесь к рабочему столу, к своему, да, своему офису офисе. Снова это все уже посмотрите новым взглядом. Итак, друзья, я надеюсь, что я понятно объяснила, доходчиво объяснила, что такое отдых и почему он важен. В вашей жизни и почему, если вы живете без отдыха, то даже то, что вы зарабатываете, в итоге не приносит вам э, того результата, да, тех удовольствий и того качества, которое вы на самом деле хотели и закладывали. Э, потому что отдых – это та самая переключалка, волшебная переключалка, который э, если вы пользуетесь, вы получаете в разы больше. Запускайте хватку вашего сознания, отдыхайте, давайте возможность и вашему телу, и вашему уму отдохнуть, и вы увидите результаты. А, ну что ж, я надеюсь, что эта информация была для вас полезна. Больше о сущностях о демонах вы можете узнать на моем телеграм-канале, ссылочку я дам. И о том, как ваше подсознание воздействует на ваш бизнес, на вашу жизнь. Также вы можете прослушать аудиоверсию или прочитать книгу написанную мной, которая называется «Бизнес с ясной головой». Ссылочку я тоже дам ниже. Она очень маленькая, займет всего лишь час вашего времени. Но там вы точно увидите и поймете, кто и что и как управляет вашей жизнью и как от этого можно избавиться. Ну что, друзья, я желаю вам ясного ума, ясного сердца ясного настроения. До новых встреч. С вами была Настя Ясная. Пока-пока. Отдыхайте. Отдыхайте больше в вашей жизни.